Это наш водородный стаканчик. Одним из факторов также влияющих на нашу кожу является либо недостаток воды, либо ее плохое состояние. А вот эта вот уникальная вещица, которая, посмотрите, как красиво работает, излучает такой приятный для глаз огонек, пузырьки. То есть две минуты медитации перед вашими глазками. И волшебная водичка будет готова. В чем польза этой воды? Как вы знаете, в нашем организме появляются свободные радикалы, которые что делают? Отрицательно влияют на нашу кожу, на наше здоровье, провоцируют всяческие родозаболевания и тому подобное. Водород является одним из мощнейших антиоксидантов природных. Поэтому он вступает в реакцию. С агрессивными клетками кислорода, которые находятся у нас в организме, вступает с ним в такую гудную реакцию, забирает его и в, как Вы с водой, выводит его в качестве воды из нашего организма. Сейчас я угощу вас вот этой водичкой. Все увидели, да, посмотрите, как красиво. А как дети любят пить из такого прибора. Это прямо счастье для них. У меня так, мама. Давай мы попьем вот из этих волшебных пузырьков, поэтому всем рекомендую эту волшебную водичку. Так поднимите сразу ручки, кто у нас желает попробовать? Наше ручки? У нас то есть? Так, сейчас он прекратит. И его. гости, пусть попробуют. Гости, гости, конечно. Да, Гостя, да, да, гостят. Гостя. Да, да. Ну, А основным это вода. вода. Это а основа Здорового организма это живая вода, которую делает наш уникальный водородный стакан. Так что водорируйте воду и пейте с удовольствием. Так, сейчас секундочку подождем. Помедитируем, загадываем желания, когда пузырьки поднимаются вверх. Это процесс очень полезный, поднимает настроение. Все загадали? Точно все. По глазам вижу не все. Кто-то там шушукается и желание не загадывает. Я хочу еще сказать, что вот эта водородная вода, она настолько мощный антиоксидант при употреблении внутрь, да она превышает в 400 раз сильнее, чем витамин С ага, работает. Да. Представляете? Когда я вот это прочитала, я сразу решила, что надо брать. Да, взяла столько... штуки взяла три штуки. Домой на работу, все правильно чтобы не да, просто так они медленно идут. Все? Вот все. Сигнал просигналил. Желательно наливать сюда водичку тепленькую. Бутидированную. Да. Не из-под крана. Чтобы уже польза, так польза на чайпите, кто еще не попробовал, можно будет попробовать эту водичку И в заключение я хочу сказать, что мы живем сейчас, поэтому не надо оттягивать эти процессы на потом. Когда вы будете следить за собой, занимайтесь этим сегодня, будьте счастливы, красивы, молоды.